Всем привет! Не успели Антон Батарев и Евгения Лоза пожениться, как неожиданно объявили о расставании. Сегодня актер не скрывает, что у него появилась новая любовь. Зовут девушку Анна. Подписчики Батарева считают, что пассия артиста очень похожа на Евгению. Первые снимки с Анной появились в блоге Антона еще в начале осени. Тогда подписчикам артиста осталось только гадать, что же за спутница рядом с кумиром. Теперь же актер не скрывает свою любовь. «Моя красота!» – пишет он под совместным фото с Аней. Пользователи сети уверены, что Баттери нашел девушку, которая очень похожа на бывшую жену. Правда, самой Анне не очень нравится такое сравнение. Напомним, Евгения Лоза и Антон Батырев поженились в августе 2019 года, но и года не прошло, как супруги расстались.